Солдат Эмиль Чичко пережил череду ярких и скандальных откровений. В родной Польше его последовательно признали погибшим, потом пропавшим без вести, потом дебоширом, потом наркоманом и в итоге предателем. Они делают все, чтобы замять это дело, и они не смогли даже сказать, что солдат сбежал. Сбежал и рассказал, что случилось. Сейчас единственное, что могут сделать, это сделать из меня самого плохого человека. Он действительно дезертировал из расположения 11 Мазурского артиллерийского полутора. Полка перешел на белорусскую территорию и сдался пограничникам. Подразделения этого армейского соединения были переброшены для охраны границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения в польском пригранище. Здоровый 25-летний боец отказался охранять границу от мигрантов. Охранять так, как ему приказывали. Мы ловили какого-то одинокого человека. Потом мы возили его в лес, выкапывали яму, и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит, пограничники стреляли ему просто в голову. Они просто брали солдата, поили его и говорили кого-нибудь убить. Мне трудно сказать, сколько таких могил. Я был только одним солдатом, которого пограничник, Граничники заставляли это делать. Туда просто должен человек, попасть был... Красный Крест и все это расследовать. Более того, по словам беглеца, насилию подвергались и польские граждане, из числа волонтеров. Я видел две такие ситуации. То есть двух человек они убили? Так. Поляков, волонтеров? Так. Так. Ты сам это видел? Так. Я... Одному выстрелили в голову, а второго, когда он спросил, куда вы их ведете, поставили в ряд с остальными. Не было таких... Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Чечко уже показывали по белорусскому телевидению, а польские военные никак не могли определиться с версиями случившегося. Заволновались даже депутаты Сейма. Солдат бежал в Беларусь и попросил убежище. Если это правда, Лукашенко непременно воспользуется ситуацией для информационной кампании против Польши. Правительство должно немедленно дать разъяснение. Итоговый вариант озвучил генерал вкратце, молодой человек, двойной агент. Здесь, в Польше, ему не избежать наказания. И, возможно, он пошел на этот шаг, видя, что его офицеры стали замечать его двойную игру. Из бойца временно перестали лепить демона, теперь он солдат с большими личными проблемами. Личные проблемы этого солдата были действительно серьезными, и его офицеры оказали ему максимальную помощь и поддержку. Они дали ему условия работать, учиться, развиваться как личности и найти свое место в обществе. И в течение долгого времени этот молодой человек действительно помогал и нес прилежную службу. А буквально через час польский министр обороны уволил всех командиров, про которых так хорошо рассказал генерал. Как бы кто в Евросоюзе не относился к рассказу Эмили Чичко, на фантазии дезертира или трудности перевода списать все будет сложно. Теперь польским силовикам придется доказывать и показывать, как на самом деле они берегут покой европейцев. Тем более, что с волонтерами действительно все непросто. Разбитые лица и машины не в счет. Согласно нашей информации, кто-то мог оказывать помощь мигрантам, которые пытались нелегально пересечь границу. Поэтому наши офицеры провели допросы и обыск, изъяли телефоны и компьютеры, которые находились в здании. Это как раз кадры ночного полицейского рейда в штабе старейшей польской НПО, клуб католической интеллигенции в Варшаве. Правда, сейчас они арендуют офис максимально близко к границе. Мы не можем воспринимать это иначе, как попытку в очередной раз запугать тех, кто пытается помочь мигрантам, спасти их от холода и голода, спасти их от смерти. Бунты и голодовки в польском временном лагере для беженцев тоже не в счет, хотя комментарии на загляденье. Мы не говорим о голодовке. Мигранты не едят в общем зале, поэтому мы не можем установить, действительно ли они голодают. Солдату польской армии Мили Чичко грозит до 10 лет тюрьмы за дезертирство. Маховик приграничного скандала еще только раскручивается. Но если откровения перебежчика хотя бы частично подтвердятся, для Польши это может стать моральным накаутом. Сергей Савин, Максим Ушанов, Андрей Зубкевич и Дмитрий Давыденко. Нтв Беларусь.